А перед началом этого видеоролика прошу вас не судить нашу игру строго. Перед этим мы не играли в Майнкрафт точно года три. То, что снимала Кася, это была наша первая попытка вернуться в игру в марте. А то, что снимала я, это наша была вторая попытка вернуться в игру в апреле. Ну и все. Приятного вам просмотра. Ой, и всем привет. Сегодня с вами Маша одна из городов. И... Здоровайся. И... <свят> и, и Катя одна из воронов. Всем привет! Ой, дважды она ватой промутилилась. Да <свят> ну, тихо, чувак. Чувак, уйди. Чувак. Уйди, пожалуйста. Уйди, да, уйди. И всем привет! Сегодня с вами Маша одна из воронов и... Катя одна из воронов, а не ворон. <свят> <свят> <свят> <свят> Нифига! <свят> <свят> сегодня... Будут э, старые и новые кадры. Мы мы снимаем новые. Э, снимала Катя, я. Ну, где не будет сильно это я. Там то, что старая, Катя снимала, это а будет шветь. шветь. Поэтому тот, кто не выдерживает, особенно Майнкрафт, на нашем канале, тот. Что делает Катя? Выключает Уходя... видео. Уходит и отсюда. до свидания, да. И ставит что? дизлайк. Правильно? ЛАДНО, все, ПОЕХАЛИ! Какая-то странная карта, на которой раньше не играла, такого вообще не было. Угу. Я умерла. Здесь было два уровня. Я умерла! Катя, может начну заново? Ты срочно не выиграешь. Что? что, мне в тебя поверить? Верю в меня. А зачем ты бегаешь, не беги. Беги, только когда это, когда большое расстояние на контрол нажимай и... Верю верь в меня! Просто верю. Можно я уже начну эту новую игру? Да почему? В смысле? Я ж тебя жду. Ну, Катя, ну я понимаю, что какое место Понимаю, какое ты занимаешь место? Просто поверь мне. Катя, давай, восемь игроков осталось. Катя, умоляю. Катя, умоляю, ради подписчиков. Ради подписчиков, давай. Давай, может учиться наконец-то играть. Давай, давай, мозгами работай. Давай. Подумай, мозгочками Подумала. Подумала и надумала. Ты живая? Еще да. Уже нет! Они просто вдвоем на последнем уровне. Вот, блин, не сдаются чуваки. А, все, Оу! Я думала, а я. Ты... Я думала, я, думала, я буду дольше вспоминать, как играть, но оказалось. А. Маша, оказалось, слава богу.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 Кто был Альфой? Я? а, -а, -а, -а! Что? <с Katie> Почему я так знала, Даже чат еще не проверяла, И в чате не пишут. Я говорила... Ай, что это? Хм. Ну это не я сразу говорю! Я попасть не могу! его нашла а, -а, а это же не мердер мистер я забыла что совсем ты понимаешь что я прям целилась на него и все... о новый альфа пошли он сдох я, я не, не знаю правила игры я чувствую перейдите же пройдите же мои объятия вы что не собираетесь проходить? Блин, те же наши объятия. Ой. Rest peace, чувак. Можно нажму на ту штуку, чтобы вот труп упал вниз? А, вот труп не падает вниз. Итак, я потом на месте не снимала и издалека Альфу подстрелила. Сейчас такая Маша. Альфа. Давай, иди ко мне, давай я заражу. А ты серьезно? Да, ты где? В домик. Пекин, в паттерн теперь нельзя, походу, стрелы стрелять. Я сказала. Видишь, куда секундомер идет? Я его стреляю, куда секундомер учат. Из паттерна теперь нельзя стрелять. Ой-ой-ой. Вс ⁇ давай. Сзади, сзади, сзади, сзади! Ты зараженная? Почему игра не закончилась, ну блин. Мария, Новый приз, 0 килл, зачем за игры такие? Почему, не... почему, когда ставлю на запись, все идет через жопу. Дайте убить кого-нибудь. Хватит что делать за нас. Хватит меня сливать в последний момент и решать еще глупости. Быстрее, чёртово, тупая! А зачем я тебе помогаю с инфекцией? Я молчу. Я, я молчу. Опа, я молчу. Я молчу. Давайте вас <сёк> Чего? Катя, я ударила чувака, честно говоря. Катя, я вспомнила, в чем проблема. Это не лаги. Помнишь, у меня мышка дважды не пиркалась, да? Она просто не нажалась. Я потом на видео посмотрю. <сёк> Шаутилила. Новая показала? Ничего никто не скажет, все угрожает. Шоу дебилов, просто так назову. Ред Фолкс хочет добавить... Мы вот. сидим в Майнкрафте? Да. Странно, принять? странно. Принять, не принять. <связь> Я теперь друг с Ред Он подумал, сколько... О, опять старая, опять старая карта. Опять старая карта. Да, это что, намек? Ну, я не знаю, это Родина. Mystery Potion. Invisibility! Чё ещё зелья? Чё ещё зелья? Там, короче, О! О, Что? О, спид, а, спид. Спид. Спиды. Да блин! Оу! Oh, oh, Слебая! Все, всем нам конец! Всем нам конец! Всем нам конец! Всем нам конец! А, это Альфа, это Альфа! Ред Фокс это вообще... Ред Фокс это была эта баба, что ли? <laughs> я не знаю, но я с ним друзья. С ней я даже не смотрела, ничего посылал кто или нет. Можно я не Альфа? давай ты Я на этой карте ничего не знаю. Ничего не знаю. Маша, давай тут решать. Ну, давай. Я бы очень Маша, хотела. Маша, мы рядышком? Давай, я давай. Я бы очень хотела и должна... Давай. Я хотела бы рано к такому сюрпризу, но нет, Катя. Сейчас дай. Я честно понятия не имею. Да почему? Из-за того, что ты увернулась, я а не усмелась с а другим чебаком. Мне не надо было тебя вообще убивать. Катя, делай что-нибудь. Катя, каждый раз, когда я тебя первый сливаю, раунд неудачный. Ты понимаешь? Что делать мы вдвоем? Я, попро... я же попросила тебя сразу. Редфокс, Редфокс, Редфокс, умри, умри, Редфокс. Я забыла то, что Альфа, правая кнопка мыши, метает меч, Катя. Вот я тупая. Видишь, удачным получился раунд, оказывается, Катя, когда я тебя первого убила. Ты же первый в свою жизнь, когда тебя первый раунд, получается удачным. Мне обидно сейчас. Ты просто знаешь, из-за моей этой... Из-за моего эгоизма, я не смотрю, кто на меня смотрят, когда я учу убиваю. В смысле, я смотрю, но знаешь, как это происходит? Я обычно. Да каким фоком! Я обычно не уделяю это многим. Кто это? А, за. Да, И зачем с... Катя сейчас мне скажет, если лучше она затащит, правильно, да? Как... Каким образом я тебя затащу? Ну, если все... я сейчас все просто. Ну, в смысле, инфекционный же ты. Ну я понимаю, да? А как? Я сейчас все просто лапах? Я не понял. Ла, что за хрень? О! Это что? Это что ждать Я значит пока, Монтон. Бонто, ну, я не хочу просто так выражать что-то будет на тебе, я бы сейчас выразилась, пока я то искала, все за зади меня Арда, Арда просто Арда, я такая Какой просто раз. оборачиваюсь, я такая просто потом типа, ты потом так Я такая просто оборачиваюсь а там, а там просто Арда бежит, ну как бы не за что я тебя так что а ты меня убил? Но я даже не подсмотриваю. Да! Я тебя! Хотя, а ты видела, чтобы у меня стрела летела? Нет! Ч у, ты... у меня за Нет, лаги? Ч у меня за лаги? Я видела то, что ты ее направила. Ну она у она меня летела. выстрелилась, но почему-то мне так лагает то, что нифига. Мужик упал. Это Рэд Фокс. А это как вылит Фокс? Это Рэд Фокс. Ой, зачем я тебе помогаю? Ну, как бы я не знаю, как выглядит Рэд Фокс. Зачем я отправил меч, как будто мы играли в Мердор Министер. Рэд Фокс это баба. Я попаду! Это Рэд Фокс же? Маша, я не знаю. Ты же Рэд Фокс? хм молодец, Радфокс. Опа. кто то невидимый?! Убила! Блин, у меня же невидимость, что я делаю? Да что я делаю?! Я так понимаю, пока Альфа живёт Я так понимаю, я глупая. Радфокс одного инфектора... Пекин Радфокс единственного, у кого это меня. Знаешь, да просто мне так прошептила, типа и все оставляет тебе, дорогая. Катя, <смех> что ты молчишь? Да нет, я просто угораю от того, что все просто как и... <смех> стреляют друг в <к> друга и снимают. <смех> а, так стоп, стоп. В смысле? Да я не могу. Что ты не можешь? Он случайно в меня попал! Он в меня случайно попал! Я тебе отвечаю, меня... Чувак и случайно попал в меня, я тебе отвечаю, меня не хотел сливать. Я тебе отвечаю, он не хотел меня сливать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Опа, раз. Ммм, что-то я ступила. Немного. Нет, сильно ступила. А, все равно значит. Окей. Так, уже два инфекционных... Нет, я боюсь. Не, не трогайте меня! Не трогать! Не трогать... Как выпасть за карта? А я, я, я, я знала, потому что таланты видела, зацелила на него! Я, я как это, я как... Не знаю, я... Как там называется? Э, я как... Ванга. Э, Суперумная баба. Ванга? А, ну ладно, банда ему на... Я думала, я умерла. Reston Peace. Да я так понимаю, пока... А тут... Ну а? да, походу. <п> ну <остановлёшься> все. Ты куда пропала? Подожди секунду. Ну поняла. Это очень странно. Сейчас... Подожди секунду. А, -а, -а еще не выбрали альфа, значит ничего странного нет. Значит ничего нет странного. Я уже... я... я даю. Спасибо. Кто-то был? <смех> да, Катя будет мне помогать, чтобы проиграла, да? Великолепно. Обязательно вас помогу. Там какая-то баба... С, Чуваки, и... зачем мы друг... друге стоим? Чуваки! Я, ж... я блин, я не успела! Я, я ж ничего не вижу. А-а-а-а-а-а, стой, стой, стоп. Это нормально, что за мной? Я ничего не вижу. Ладно. Стикпортируется. Это конец. <с> это конец, я мазила! <с> это конец мо моим это. Ну ладно, все равно сейчас выиграю. Ты сейчас выиграю. А что-то что Ай, меня ты... последнюю убило, а то бы меня за проигравшую считали. А можно мне мне? Мне? ВМАЗАТЬ! Нет, нельзя было видно. Ну ладно. Ой, ой, ни разу в жизни в этой карты не играла. В смысле, мы тогда уже не играли с тобой. сюда добавили, Всю эту хрень. А тут сейчас собака работает. Видимо, у чувака баг. Я хочу попомогу. НЯ! Хочу покататься! Хочу покататься! Как кататься? Просто встань в Походу бак не работает. Пока я делала баг, меня убили. <laughs> Нормально. Ну, почему, когда я была а Альфа, что, я, ну, опя только... я опять забыла то, что можно... А, а, а, это была Альфа, окей. Я забыла то, что когда за Альфу, правая кнопка мыши можно. Что вообще происходит? И не это... Прости, Что? Катя. Да я, а чё это? Я, я сейчас оглохну! Запрыгну, я щас оглохну. за Хотя вообще не надо было под ним стоять, похоже, это. Под небом. Да? Да, там снежки какие-то посыпались, и они, походу, убили. Нас все. А твою мать? Да, они все там стоят. карта а все поняла а, не... а поняла какие то что ли я пока наверх не поднялась хочу быть инфекционным меня кто-нибудь может убить пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста это алекс Они а, а, просто не надо. Был... Альфа, просто... Альфа, был... Альфа это был этот Алекс, невозможно дополнительный. Я так знала, что это Алекс, который пробежал там. Или здесь их несколько. Они просто а, стаи они налетали, и вот что ты сделали? Это целая стая. Все. О, это что за карта? Чего? Блин, кто? Мы знаешь, какие-то два тупых новичка, знаешь, да? типа, из прошлого прошли такие что это за карта. Не пойму. Он туда вот как-то залезть. Мне кажется, то, э, после. Мне yeah. все равно, что меня сейчас сольют. Я просто хочу. а а а я поняла. Я поняла, как на второй этаж попасть. Здесь. Ясно, не здесь. А, нет, здесь. Так. И сюда надо. Ага, не, и я. Вот сюда. Так, у нас сюда. Потом. Сюда. Во. Круто. Они, короче, потряд не стреляются, нужно смотреть на таймер. Может, мы вдвоем остались? А, да? М -м мы остались вдвоем. Вашим любезным, все Оу! Как ты умерла? Как? О! А, с той стороны тоже? Да, с той стороны тоже можно было... Блин! Что? Надо было, чтобы ты с той стороны доконтролировала, а я с этой... Я не, дум... я не думала что там с той стороны... Да я тоже не знала... Ну блин! Такая покрутая игра вышла! Да в смысле?! <свист> <свист> rest in peace rest in peace, Катя. Сейчас буду я Rest in peace. Да я ничего не за них не вижу, у меня все зависло. Ой! Ой-ой-ой! -я, -я. я пыталась взять кабину. Сейчас, наверное, под, э, комментарии будут писать. Ты пропустила! Ты пропустила! Я и так знаю, что я тупая. Ваша такая, я знаю. Я и так, и я и так знаю, что я тупая. Может это не говорить? Молодец. Да. Я чё глупая? А через стекло нельзя что-то сделать? Я... Нет, я сейчас бегу чисто на рандом, понимаешь? Опа. О, о, о да прыгну. Блин, там все растут. Ты в топе, я нет. Нормально. Это что новая Катя? Больше, да. Че да. у меня так руки трясутся? Сама сказала запечить ради. Давай, Катя, давай. Давай, Катя, ты из нас верю. ради подписчиков. Здорово. Показали. Что? Давай. Катя сделай что-нибудь. Все, ну, не могу! Да, я... Всё, мы уже ничего не исправим. И всех любила. Да почему не... они? Всех да. любила, всех помнила. И просрала эту игру. Угу. Всё, как... Я так же не умею разговаривать пару Ну хоть что-то, Катя, давай! Сохрани свою ты меня... вогнала? Да что? Дай мне хотя бы свой позитив. Да сарачки, смешно. Смешно это! Воспи, воспи, это давай, Катя, давай, Катя! Я тебя ела. Подожди, я не поняла. Там чувак вышел, ты стала первой. Это считается, подписчики, это считается. Подписчики, это считается, это считается мы задачи ради вас, Они, ну, Это да. считается. Да, это считается вс. Вс. Вс. Это было то, что ворон решили перестать снимать старстрибом. Это было с тобой нажать, чтобы сикером стать, да? Уда. Здорово, сикер Маше не надо. Блин. Я не хочу быть сикером. Ничем ты нажала. А вот думай. Нет, я да хочу, но я не знаю, что я хочу. Короче, вороны... Ну я нажала, на вот, основе, что по-любому я не буду сикером. Покинь, честно, не сикером. Закрой свой рот и дай мне поговорить. А Вороны решили перестать снимать стейбл и перейти на более интересные игры. Контент. Которые называются Майнкрафт. Да. И... Два года назад у меня было видео, конечно, оно скрыто, потому что, потому что НЕ НАДО. Это скрыто, потому что да, не надо, это тоже будет скрыто. Я не знаю, для кого она это говорит, понятия не имею просто. Для СЕБЯ. Опа-на, опа-на. И как, ну чё б нельзя? Вот. И сейчас Катя сикер, да? Нет, конечно не сикер. Это я сикер. Кто меня бьет? Кто меня Что ли? Давайте, давайте, давайте, давайте. Маша мочит, мочит, да? Я вижу на ковальне он бежит. Лука на Кабалин осталась. Катя, ты живая, что ли? Да. Запас? Да? А. Блин, кто-то больше меня убил, я 5 убил еще в арф 8. Меня... Ты видела, у меня не добили? Нет, меня никого нет. А, окей. Нет, в смысле, у меня один горшок, листва и я. У ну, меня вот тоже сам могу, видимо, после совпадения такого. Мне кажется... Бил-бил-бил, потом перестал. У меня осталось 2 хп, я такая, окей, потом это пил. У меня листва, тут знаки внимания подает. мне не очень это нравится. Походу сейчас мы проиграем, да. Хотя, э, знаешь какая э, листва оставалась, которая рядом со мной пряталась, за ней пришла? И убьёла только что. Эта котову и так, подождите, она же сюда вставала. И такая, нажимаю, Я такая... Сложнее найти или что, я секер. понимаю? Я Клёво. Ящикер. Клёво. Катя, они меня хотят убить. Катя. Катя, они собрались. Я их сейчас замочу, этих придурков всех. Как нижняя полочка бегает. Да она убежала? Горячку, не могу! Ты убила? Это я! Это была я, понимаешь? я понимаю! Я просто хотела за того, чтобы наблюдать. Блок! Уроток! Собрал Интересно. Что у меня с башикой? <клёха> так, Катерина, похоже, я поняла опять с первого раза кого с башка, но я не буду все удалять, потому что я очень тупая, как знаю, мое интеллектуальное развитие. <клёха> зеленый цвет есть? А можно другой вопрос? Нет, есть зеленый цвет? <клёха> я не знаю, какой это цвет. Ну. Ну он похож на зеленый, скажем так. Он такой сероватый, да? Я просто у просто вот у этих утрых бошек такой. Ну он Это да. зеленый. Но он он так... такой зеленый серый. Ты в виду Да, да, да, да, да. Ну что, он есть, да, зеленый? зеленый. Не могу, я так доставляю Катя полиции, какая у меня башка. Я понимаю, у тебя башка. Очень не убрала ее. Ну, клеба, конечно. Тут ну, немножко фри да, ну ладно. Катя, твоя башка, это баба? Да. Ребята, я не знаю, что за ГГБФ. Моя башка это был тот мужик, что ли? Был этот, как Ну, как называется собака и собакой? Вики Мауфи. Ой. <связывая> <связывая> <связывая> Маш. <связывая> ты, <связывая> ты, <связывая> ты потом посмотришь, что я сделала. Ты его убила? Да! <связывая> Окей. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> присутствует? Да. Чё? В основном, в серьезе, да? Да. Ну, я, я так понимаю, ты уже догадалась, какая у меня голова, поэтому... Поэтому Твой перс из Марио. Твой перс? Не знаю. А вдруг это из Марио, Катя? Катя, я не помню, точно были персонажи из Марио, но это точно не из главных персонажей. Остальных я не знаю. Вот это доставила, по-моему, такой перс был. Но, по-моему, и нет. Ну, ты не играла в Марио, поэтому ты не знаешь его. Потому что я не могу точно сказать, это из Марио или это из фильма. Си э розовый нос. Нет розового носа. <связь> Короче, я, я хочу поиграть, поэтому... А, а я думаю, Тебе кажется, что этот башка похожа на штуку? О, на этого. Как? На Сабина? Похоже? Похоже. А что ты не удивилась? Потому что два Авины, ноль... Короче, Вария Близи, он закинкал как обычно. Сниматься, когда мы тогда еще с Голубой играли вот этот спред, помнишь? Когда я просто убегала от вас, а потом нажала и... Вот это вот надо было снимать, да, Катя? Жалко, ты сейчас нет голубя, а в это не будет так эпично. Меня не ту бошку сломала. Катя, поздравляю меня, не ту. У меня тоже одна башка осталась. Вс, ГВП? Ничья. Кто у тебя был? У меня баба разволоса. Твою сюда. Лево. Почему? Гол. Гол там лава Маша. А, а, за невиданные алмазы. Маша как? Маша. Я, я дико извиняюсь, но по-моему впадешь. Нет. Вот, вода там сверху вода сейчас сломаю. Сломаю. Сломаю. Сломаю. Во, во! Пошла, пошла, пошла, жара! Маша, если что, я, я туда не пойду. <сосы> Маша! <сосы> Маша! О, зомби! Где? Куда? <сосы> Где? Помогите! <сосы> Помогите! <сосы> я супа ничего не понимаю. <сосы> тихо, тихо, тихо. Свещаем. А, я поняла, что это? Я поняла, мы запутались. Ага. Вижу да, зомби, смотри. Мне его жалко. Ой-ой-ой, они тонут. Они тонут. Ой-ой, я, я что-то задохнулась. Ну так... Трина, давай их пить. Сама белый Я сейчас щас... а задыхаюсь Кати, возрождайся. Маша, кто Не, меня бьет? Кто меня бьет? Не знаю, кто тебя бьет. Маша, почему у меня сердечко? Вот ты, наверное, задыхаешься. А, песня, точнее... так а что здесь у нас? Вау! Вау! Посмотри, какая красота! А куда и? Е... А куда наверх? Ой, ой. Вниз, я наверх! Как -то Вниз, спускайся! Я сейчас задохнусь! Так я тоже! Задыхаюсь, отдыхаюсь! О. О. Ты видел какой там каньон? Туда плыви налево, налево, налево и наверх. Только быстрее возвращайся сразу назад, потому что я чуть-чуть не задохнулась. С них началась. о Маша, я хочу Маша. Я хочу Ну, я тебе не смогу ничем помочь, но. Давай. Не знаю, правда, чем мы не делать. просто выход на, на воздух воздух воздух где нету воздуха нету нету нету нету нету сейчас умру сейчас умру сейчас умру успею успею я явно нет Возду нет ты, не ты где не знаю меня это уже все бесит Катя прости Кру. Что там? Лава. Может, у тебя там лава? пугай А то, сейчас там же лава. Пфф! Тихо, ну подвинься! Сама подвинь. Катя, Катя, Катя, я сейчас под тобой копну. Копай. Главное правило в Майнкрафте не копать под собой. Я чувствую, моя жопа горит. Правда? Как неожиданно закрыть. Я жду... Кирка. Я клуб. И там можно кирка. Да. Да, соси. У тебя нет больше кирки? У меня осталась одна же камена, а что там скопало? Что там было? Плава. Да, подождите, подвинься. Поднимите. Подвинься. Ну ок. Uh -huh. Подожди, а то сейчас опять прилетит. Какая не против. Нет, нет, нет. Все, все, все, Да, молодец. Ой, вода. Оп. Главное правило вайнкрафт. Оп-оп. Ну где этот фото? Алас! <смех> <Сейчас послалось. смех> я хочу сюда. А вот и наша подруга, <смех>, которую мы затопили. <смех> Маша, я еще здесь. Так, просто. Машик два. Потихан. Давай, давай, по. <pr -2> <т -2> О, эндермен. Изу, смотри, теперь в аду эндермены есть, Кать. Ага. Клво. А, там еще крепость. Давай построим глаза. Чуваки. Ну смотри. Сюда телепортнулся. Телепортни сюда. Эндер. Нет, сейчас четверть телепортнутся на м***е. Мммм... Главное... Проект... Капать, Камень? Капать камень? Капай, капай. Вот это? Да-да, капай. Маш... У нас, на нас-то по Катя, мне пофиг, понимаешь? Я еще ни разу на него, на него не посмотрела. Знаешь? Да... Да я про... Гаста. Так я... Ни разу на него не посмотрела еще. А к нам? спуститься Минута внимания, сейчас будет жертвоприношение Я так понимаю, я прыгаю, ты возражаешься ко мне? Да. А Мне кажется, ты не сдохнешь. Давай, спрыгивай вот так. Давай. Чертогет. Страх. Прыгай. Елка. Сколько у тебя хп? Ну, три сердечка. Тебе я хватит? Не знаю, в чем смысл. У тебя есть еще блоки? Нет. Да, это вообще дело. Я только. Тут... Нет, вниз, не с них в моему голову выпадает, и мы можем убить визарда потом. Кто такой визард? Дракон. И сушитель. Давай, О, Катя. Поез... Вперед и спей с ней. Катя, помни, что нужно удерживать новую систему ПВП. Железный? Ну, железный? К... железный? Железный? Конечно, железный больше ХП снимает. Ой, ой ой Так главное не возрождайся. не возрождайся. Ты понимаешь, что я, я не понимаю, куда мы идти. <связывая> Давай. <связывая> а что? Супер спавнер. Катя, катя, катя, ты уже сломать. Ой, я сломал его. Кого? А кто ч? Чёр... <slams> у меня, воу, у меня... <с> <с> воу, полегче, ребята. Проблем. А теперь клай там подписчик. Это а там легкий подписчик. Какой этот? Это, но ну убиваешь всегда, никогда не говорю, потому что тут надо прикрывать полку неприятно. Алмазы здесь были, прикинь? Чего? Алмазы здесь были. Сколько? Ну, я уже собрала. Ну а сколько? Три. Гаст. Успитающая хрена. <гас> Больно! Маша, я чую... У меня одно сердечко. Это так, к слову. Смотрим, назад, назад, назад, посмотри назад. Назад посмотри. Дома. я подхожу, он такой. Опа, опа. И думает. И думает, что происходит, наверное. Ай, спрыгни к нам, чувак. Давай. И видео подходит к концу. А если вам понравилось это видео, ролик, не забудьте поставить лайк. И подписаться. Ну, или хотя бы на колокольчик нажать. Это ну так забавно. И... Да. Ну и всем спасибо за просмотр. <shoutout> и всем пока. <мывает> Уху -ху -ху -ху. <мывает> Уйди, пожалуйста, убийство не так <мывает> <мывает> <мывает> <мывает> <мывает> <мывает> Ладно, ребят, всем пока. Vierですね, я это уже сказала. Еще <гывает> раз скажу, пока. <бук>